Вы хотите чего-то необычного? <свят> Вам надоело играть в GTA? Тогда игра «Симулятор козла» именно для вас. И сначала мы, конечно же, разберемся с управлением. Все, мы разобрались с управлением, начинаем игру. <свят> <свят> так, отлично, мы козел. Тут вообще можно делать все, что угодно. Например, можно пикапить всех телочек в игре. Девушка, здравствуйте, можно с вами познакомиться? Можно? Нет? Нет? Вы меня игнори... Вы меня... Вы меня игнорируете? Так... Так, а мы... Так, как-то она неестественно лежит, это может быть какой-то заговор. Так, мы можем попробовать ее лизнуть. Когда мы что-то цепляем языком, мы можем за собой это тянуть. Я не знаю, как у в настоящей жизни, но в этой игре вот именно вот так вот. И мы начинаем тянуть любые объекты. Посмотрите на лицо этой девушки. Так. Машина, машина. Бычок. Так. Так. Мы видим какую-то взрывную штуку. да? Это какой-то бакс с нефтью. Или я не знаю, с чем может быть с газом. У меня есть офигенная идея. Так. Мы берем и просто разбегаемся в <звы> нее. <звы> Нифига себе, тут батуты есть. Так, Так, все, мы на крыше. Давай что-нибудь сделаем. Все, он устал, он, козел устал от такого падения. Так, что мы видим? Просто эта игра, просто сумасшедшая игра. Мы видим батуты. Так, а можно ли нам попрыгать по ним? Можно ли попрыгать? Можно попрыгать. А тут еще есть режим режим слоу мушена сейчас попробуем сейчас мы чуть-чуть прыганем так раз два и слоу слоу хорошо выключаем слоу мушен теперь нам надо как-то как-то отсюда выбраться так прыгаем и вы видели вы видели это что у него с головой было так так прыгаем сильнее сильнее прыгаем давай ты можешь да Козел ты можешь. Так. Да. Тут какой-то... Какой-то сутенер стоит. Так. Так. Здравствуйте, что вы тут стоите. Знаете, как решают проблемы козел? Козел очень жесткий, поэтому он решает все проблемы именно вот так. Так тебя. Все. Чувак. Капец, капец. На это можно вечно смотреть, конечно. Оп. Такие жесткие козлы! Козлы очень жест, невообразимо. У нас тут я сбил с собой стоп. Так, мы разбегаемся, разбегаемся. Тут есть горочки. Мы готовы. Мы готовы к спуску, прям вообще. Так, мы скользим, скользим. Раз, оба. А давайте, мы такие жесткие, прям. Так, блин, Так, это была неудачная, неудачная идея. Хорошо. Что мы еще видим? Мы видим сборище каких-то, какие какой-то секты, сборище. А давайте оттягивать потихоньку <laughs> всех сектантов отсюда. Мы делаем хорошее дело, мы спасаем людей от секты. Так, парень у меня зацепился через текстуру язык. Зацепился язык, чувак. Подожди, он у меня и отцепился, ну ладно. Так, вытянем другого, вот этот с плакатом, он сильно настроен. Нифига себе, что это произ... что это такое? Куда нас выбросил? Где мы? Так, подождите, где мы? Какой-то забор? Мы вообще за текстурами какими-то? Так все, мы возвращаемся обратно. Что-то какая-то ерунда произошла полная. Они собрались в другую сторону. Подождите, вот этот чувак, который что-то говорит, они собрались. Подождите, если я выйду сюда, да, допустим, я такой выйду без такой. О, так они поклоняются мне, великий козел. Да, да, но но пенис, шепет food. Я понял только <смех> первые <смех> два слова и третье. А шейпит я не знаю. Можете написать, кстати, в комментариях, что это означает. Так, а, блин, капец игра. Чувак, там столб. Чувак, парень, там столб. Тебя пропустить немного? Ты, может быть, застрял? Застрял, парень? Так, мы берем. И, оба. <смех> так, отлично, отлично. Давайте попутешествуем по этому просто сказочному миру. Так, ты засмотрелся на кого? Парень, ты на кого смотришь? Так. Давайте выскажем протесту, что он не, на нас не смотрит. А он смотрит на какую-то кобылу. Давайте ее фиганем. Вот тебе. Так, подождите, это... Это тоже козел какой-то? Ну и что ты тут делаешь, а? На тебе. Так, давайте проследуем дальше. Проследуем дальше. Дальше. Дальше, чуть-чуть еще дальше. Мы заберемся очень высоко. Очень высоко. И войдем сюда, подождите. Тут, кажется, не прорисовали. Тип... Нифига себе! Нифига себе! Куда я попал? Куда я попал? Офигеть! О охереть, куда я попал? Тут какой-то козлиный трон. Нифига себе! Через эти двери. Хорошо. Я-то думал, что тут просто не прорисованы текстуры. Так... Так, хорошо, мне поклоняется. Отлично. Отлично. Так, у меня есть много еды. И тут есть много козлов. Да, спасибо, поклоняйтесь мне. Я, я это одобряю. А -а -а -а. Бе -бе. Так, отлично. Вы мне все поклоняетесь. Нихера себе у меня трон. Давайте сядем на него. Нифига себе! Нифига себе! Что? Афигеть! Что у меня с лицом? Что у меня с лицом? Нифига себе! Я каким-то стал демонским козлом. Какой-то козел-демон, что ли, блин, нифига себе! А, кстати, у меня есть идея, я там вижу какую-то заправку, какую-то заправку, так мы бежим на нее. Раз, два, три. Да-да! Та <с Dylan> так, это игра. Так, что у тебя сломалась машина? Сломалась у тебя машина, блин Я тебе, чувак, ничем не помогу Ничем, вот тут что-то есть, может быть и нету Так, чувак, вот только вот так вот Так, еще дадим по одной заправке Одну мы уничтожили Так, я просто Просто понимаете, я выполняю свою должность Я все-таки какой-то сатанинский козел Поэтому я несу разрушение Так Вот это мощно Вот это просто мощно Так, я надеюсь не умер я вообще могу умереть? Подождите, я уничтожил что ли, текстуры или что это? Что это было такое? Так, чувак, оп, оп. А тут есть еще режим, представляете? Есть такой режим на Q, если нажать. Он как бы очень ленивый режим, если... Если вы очень ленивый и хотите так передвигаться. Приключения козла заканчиваются? Да, козел? Да, заканчивается или не заканчивается? Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете на и посмотреть все фокусы подряд. Так, сейчас мы немного пропустим. Так, все восстановились. Козел, козел, ты застрял, ты застрял в текстура. Козел, что с тобой? Так, подожди, чувак, мы тебя спасем. Так, кстати, вот ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку посмотреть все видео подряд. А также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать какой-нибудь комментарий, и самые интересные из них... Так, козел давай, давай. Самые интересные из них попадут сюда. Всем пока!